Всем привет, сегодня с вами Яна Кихол. сегодня будет, можно сказать, особенный выпуск на моем канале. Сегодня я решил сделать так, то что выложу видео про GTA V, немного там смонтировал, все вам покажу. Ставьте лайки, и подписывайтесь на канал. Давайте на этом видео наберем 10 лайков и я выложу вторую часть. Всем пока, с вами был Яна Кихол и приятного вам просмотра.